ну, как и на кого он будет действовать, будем смотреть дальше. Приветствую вас, львы и львицы. Посмотрим, что вас ожидает в апреле месяце по основным астрологическим аспектам. Начало месяца обещают быть достаточно активным, поскольку 3 числа произойдет не только переход Меркурия из знака Зодиака Овен, в телец но еще и тут же сформируется напряженный аспект к Плутону ну, давайте чуть подробнее Меркурий у нас отвечает за коммуникацию общение передвижения и после активного импульсивного овна он становится в Тельце более таким продуманным более медлительным рассудительным и для вас он связан с 12 с Десятым домом. Десятый дом отвечает за карьеру, за успех в обществе, за статус. Давайте смотреть, к чему он делает, в какой сфере он будет делать аспект. Плутон перейдет до середины июня. Ваш символический седьмой дом партнерства, а это значит, что возможны какие-то очень интересные кардинальные решения, связаны со сферой вашего партнерства. Далее, ну, то есть, как, какими они будут, я не знаю, но я думаю, что то, что будет, это будет иметь очень такой серьезный кармический характер, поскольку еще и Меркурий будет идти на соединение с северным узлом, а это значит, что что-то будет очень важное, сверх даже важное. С 6 числа состоится полнолуние, полнолуние знаки зодиака весы. Для вас это третий дом, отвечает за документацию, за оформление бумаг, за договора, за технические средства. Также ближайшее окружение. Ну, вроде как, не должен на вас как-то особо сильно это полнолуние отразиться а тем более, что здесь еще и Венера будет образовывать из вашего 10 дома к Нептуну благоприятный аспект значит, здесь будут задействованы 8-10 дома сфера чужих денег, чужих ресурсов будет возможность получить какие-то благоприятные ресурсы также это и будет задета романтическая сфера, благоприятная для интимных встреч для покровительства вышестоящих Получение от них не только приятных впечатлений, но и приятных подарков в материальном плане, имею в виду. Также 7-8 и 23-24 будет образовываться интересный аспект от Меркурия к Марсу. Он будет благоприятным и принесет возможность найти решение по вопросам, связанным с вашей карьерой, с вашей основной деятельностью. Поможет, скорее всего, какой-то нестандартный подход к решению и э, такие какие-то непрямые методы. Поскольку 12-й дом связан с чем-то тайным, это значит, что должно быть что-то такое хитрое, непрямое, может быть, через каких-то левых людей или какими-то непрямыми методами, тем более, что Марс он в падении в раке и он никогда не действует ну, с прямым собралом, например, как если бы он находился бы в Овне или в Скорпионе, он любит все решать обходными путями. Причем Повторится Ситуация, ситуация, которая будет вот в начале месяца Она повторится Или будет иметь возможность Своего окончания 23-24 числа Далее 11 числа Венера перейдет в близнецы В близнецах ей будет очень весело Интересно Будет желание общаться Коммуницировать Для вас это сфера 11 дома А значит вы с удовольствием будете Проводить время с друзьями С дружеским коллективом ну и в принципе с любыми коллективами. Он будет легко организовать, может быть, кому-то интересно какие-то курсы, тренинги, какие-то совместные поездки, обучение. Ну, вот, будете очень-очень активничать в этом плане. Сразу же 11 числа Венера образует точный тригон к Плутону. Ну, это, я думаю, что это будет день когда можно улучшить ваши взаимоотношения с вашим партнером можно познакомиться например, удачное какое-то знакомство, удачный союз может появиться в этот период ну вообще какие-то благоприятные обстоятельства которые вас порадуют далее, 10-11 и 29-30 состоится такой вот напряженный спект, он очень важен для вас, потому что потому что потому, потому, что лилит находится, пока еще идет по вашему знаку, она всячески будет вас искушать на какие-то необдуманные поступки, будьте очень осторожны, особенно в эти дни, не давайте никаких обещаний, не берите на себя тех обязательств, в вы, которых вы до конца не уверены, очень высокий риск ошибок, неправильных решений, которые могут вам здорово подпортить репутацию на работе. Могут, ну, знаете, мог, может быть, даже какие-то сплетни могут быть, когда на вас обрушатся последствия, потом шквал негатива. Но, не дай бог, еще уволят по этому поводу. Вы потеряете свою репутацию. Ну, Просто будьте осторожны, воздержитесь. 13-14. Значит, что тут надо сделать? Квадрат от Венеры к Сатурну. Достаточно короткий период, неблагоприятный для интимного общения, связанный с эмоциональной отстраненностью, а также неблагоприятные материальные какие-то дела неблагоприятно брать в долг, может быть какие-то непредвиденные материальные расходы, на которые вы не рассчитывали, что-то, что может вас немножко разочаровать. Далее с 19 по 25 будет начинаться очень интересный период сектиль Сатурном узлы, и этот аспект он будет связан с кармическими какими-то вопросами. Когда удастся что-то разрешить не прямыми, а косвенными методами. Сатурн для вас это сфера чужих ресурсов. Знаете, такое ощущение, что будете, может быть, не уверены в ресурсах вашего партнера, например, или вообще в ресурсах ваших партнеров. Но, тем не менее, вы можете на них как-то понадеяться. Они вас могут здорово, здорово поддержать. И что еще? Еще важно, 20 числа состоится переход Солнца из знака зодиака Овен в Телец, состоится новолудние, то есть откроется новый лунный цикл, и также еще и состоится солнечное затмение, которое принесет с собой открытие коридора затмений период до... 5 мая, когда неблагоприятно начинает что-то новое, но тем не менее благоприятно заканчивает что-то старое, но новыми методами, новыми возможностями. Я буду делать прогноз отдельно, следите за публикациями. И также 21 числа Меркурий еще становится ретроградным и будет ретроградным до 15 мая, тем самым немножко приземляя всех нас, замедляя все коммуникационные процессы И давая необходимость усилить свое внимание, свою концентрацию над какой-то давно не проблемой То есть начнется благоприятный период для того, чтобы довести на что-то начатое до конца, ранее, сейчас И закончить какие-то ранее начатые дела сейчас, от чего-то отказаться, от чего-то избавиться Вот такой вот будет интересный период Сейчас для тех, кому интересна эзотерическая часть. Так, я спросила у Таро, с чем будут связаны основные события для представителей знака Зодиака Лев в апреле месяце. Значит, выпала карта «Ребенок», «Коса» и «Дом». Знаете, здесь такие варианты. По «Ребенку» это либо непосредственно с «Ребенком», какие-то будут резкие изменения, ну, например, там, приехал, уехал, или это может быть конфликт, а еще, может быть, по ребенку это что-то новое, но по косе оно может не получиться, не состояться. Какое-то новое дело, оно еще недостаточно созрето для того, чтобы его воплотить в реальность, в жизни. Может быть, также еще какой-то небольшой конфликт. Новые знакомства также кратковременные. Я бы сказала так, что относительно дел, касающихся недвижимости, семьи лучше, и семьи лучше пока ну, быть осторожными в принятии решений с ними. Ну, желаю вам удачного месяца. Кому было интересно, пожалуйста, ставьте ваши лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих прогнозах.